Друзья, всех приветствую! Сегодня будет долгожданный выпуск про Галину Анатольевну, бабушку из гаража, так называемую, это героиня канала Сансары. Я ей в том числе оказывал юридическую помощь, потому что в последнее время было очень много сообщений, где Галина Анатольевна, куда она пропала, что с ней случилось, когда будет новоселье, почему вы ее не показываете. И в этом видео я затрону два момента. Первый это момент юридический по поводу ее задолженности и кредитов. Второй это как раз таки по поводу ее нового квартиры, нового домика. По поводу новоселья. Стоит сказать, что просто в определенный момент времени Галина Анатольевна перестала выходить на связь. Я не знаю, с чем это связано, то есть ни со мной, ни с ребятами из Сансары она на связь не выходила. Мы знали людей, у которых она остановилась и живет. Это действительно добрые, порядочные люди. И насколько мы знали, что с ней все в порядке, что они помогают ей уже в вопросе выбора ее жилища. Но с самой Галина Анатольевна и общение было по каким-то причинам прекращено. Но, тем не менее, вот относительно недавно Галина Анатольевна вышла на связь, у нее побывал Ринат. это, если вы помните, парень, который разбирается в строительстве, у нее также побывали и ребята с канала Сансары. И я бы хотел в это видео посвятить, как я уже сказал, двум моментам. И первый момент по поводу ее задолженности. Давайте я вам включу небольшой отрывок, вы его прослушаете, а я его затем Прокомментирую. Мне сегодня звонили с банка uh -huh. и угрожали, требовали с меня деньги. А вам же списали? Ну, я вопросу. не знаю, ничего. Врать не буду. Я не знаю. Там же Дмитрий, по-моему, решили его. Да. да. Ну, вот и они сегодня вот я говорю, вот не недавно буквально. Позвонили, а я ей сказала, говорю, вы мне говорю, не угрожайте. Сказали, что я должна должна вот в течение вот этих трех дней выплатить почти четыре тысячи. Ну, вы больше ничего не брали после того, когда остались? Нет, нет, и, нет ну, ничего. Насколько я знаю, вы почему-то и с Дмитрием, адвокатом, который тоже не на связи, да? Вот, к сожалению. Он говорит, Галина Анатольевна просто перестала на связь выходить. Ну, говорит, я тоже навязываться не могу. Ну, вы понимаете, у меня были на это причины. Я не хочу сейчас об этом обсуждать и mm -hmm. разговаривать об этом. В общем, что касается непосредственно кредитной истории, то мы отменили судебный приказ. Об этом в прошлых видео я говорил, что у Галины Анатольевны было исполнительное производство на основании судебного приказа, и данный судебный приказ был отменен. Дальше Галине Антонюнне нужно было, в принципе, получить в мировом суде документ соответствующий и отнести его приставам, чтобы приставы исполнительное производство прекратили. Сделала она это или нет, я, к сожалению, не знаю, потому что вот в этот период как раз на связь она перестала выходить причин я тоже как бы не знаю и не в курсе соответственно если она это бы сделала то явно бы вопросов ни от коллекторов ни от кого бы не было потому что исполнительное производство было бы прекращено если этого не делать у нас конечно суды должны автоматически все это дело отправлять но как показывает практика это может забыться потеряться и не выполниться Соответственно, если бы это она не сделала, к приставам не сходила, то исполнительное производство у нее дальше действует, и также к ней могут иметь вопросы кредиторы. Также нельзя исключать второй вариант, на самом деле, я об этом тоже говорил, что после того, как отменяется судебный приказ у кредитора, имеется, скажем так, возможность пойти в суд по общим основаниям, с вызовом сторон, и он уже может в суде, непосредственно предъявлять требования относительно задолженности. Может быть, у Галины Анатольевной случилась как раз-таки эта ситуация, что кредитор, увидев, что его судебный приказ отменен, просто вышел в суд. Ну, для того, чтобы этот суд не пропустить, естественно, нужно эти моменты отслеживать, нужно проверять почту по адресу своей регистрации, о чем я также предупреждаю всех своих доверителей. В общем, я рад, что Галина Анатольевна, наконец, вышла на связь. Я думаю, в ближайшее время мы с ней свяжемся И что там за ситуация, посмотрим на сайте судебных приставов, есть ли какие-то задолженности. И я думаю, в очередной раз ее ситуацию с кредитами и долгами мы решим. И следующий момент. Я позволил себе сделать небольшую видеонарезку под ритмичную спокойную музыку. Вы можете посмотреть, что касается новоселья, что касается того жилья, где сейчас Галина Анатольевна. Проживает. Посмотрите, пожалуйста. Так вот, друзья, напишите, как вам новое жилье Галины Анатольевны. Нравится, не нравится, одобряете вы ее поступок, не одобряете. Я в любом случае считаю, что главное ⁇ нравится, чтобы нравилось хозяйке. Вроде как, если вы смотрели видео, вышло на канале Renat строит. Это нарезка, кстати, оттуда я взял. В этом видео Галина Анатольевна говорит, что ей все нравится. Напишите ваше мнение, тоже интересно. Мы все... Да, достаточно привязались Галине Анатольевне все, и вы, дорогие подписчики, и мы следим за ее непростой судьбой. И я думаю, в будущем порадуем вас каким-нибудь еще новым видео про эту героиню. С вами был Дмитрий Анцупов. До новых встреч!